«Здравствуйте! Меня интересует вопрос, связанный с автомобилями. Могу я приехать посмотреть автомобиль до внесения задатка? Спасибо!» Да, разумеется, и перед покупкой автомобиля это даже обязательно. Но на осмотр надо предварительно записаться. На торгах по банкротству за это отвечает конкурсный управляющий, а на активах госкорпораций – сам продавец. Делайте это заранее. Важно!